Массаж для десина гимнастика для рта. Это все картинки по всем продуктам. Вот мы это для сайта будем использовать точно это очень полезно. Мы будем сверять потом вот с этими картинками, все, которые есть у нас в папке информация. Это очень такая кропотливая работа. Я все-таки да, имел возможность подготовиться. Поэтому и пример будет такой, достаточно информативный, как мне кажется. В общем, у меня есть по всем продуктам все-все-все картинки. То есть тут одни картинки. Ну и какие-то потом презентации. То есть вот это вот такая вот таблица. Вот такая. Где куча-куча картинок. Это очень тоже полезно. Это вам дает понять, что у вас размещено на сайте. То есть для чего можно использовать такую таблицу? Вы размещаете какую-то картинку на сайте в раздел. То есть слева в столбике будет список разделов. Как это у вас да, может работать? Объясняю. Здесь будут заголовки э, разделов или названия страниц. Лучше название страниц. И будут картинки, которые здесь размещены. А он, э, это не картинка, он используется как фон, поэтому облегчает, обрезает. И файл не так много весит. Ну, то есть с ним будет удобно работать. И есть у нас дополнительный уход. То есть тем врачам, кто понимает, зачем нужно использовать щетки, пасты и так далее. Есть более подробное описание продуктов с да, больше детализацией, с объяснением их многократных преимуществ ну и так далее это вот тут разбито значит на четыре группы это простой уход плюс то есть если пациенту требуется у него там повышенная чувствительность или там стираемость у него он там всякие криновидные дефекты рецессии пародонтит то есть просто дополнительные продукты, которые добавляются к основному уходу, к базовому. Есть профилактические программы ухода, прям специальные. То есть э, это пациенты с коронками на зубах, системами с протезами, с коронками и так далее. Есть профессиональные программы ухода хирургические. То есть после операции с пародонтальными, э, да, с пародонтитом острые и Мы можем вот сюда копировать потом информацию на сайт, потому что там в описании все есть. И, в принципе, я буду опираться не на тексты, а на таблицу. Поскольку я все тексты обработал, чтобы создать именно ее, а заливать мы начнем сайт с продуктов, то мы будем работать с таблицей. Вот зачем мы ее открыли. Мы будем заполнять продукты по ней. Так, а давайте напишем там просто группы продуктов, которые мы представляем. Зубные, щетки. Ершики, флоссы, ополаскиватели. Ну а вы будете по услугам, соответственно, писать имплантация, там, лечение, удаление, имплантация, протезирование зубов. Вот что у вас тут будет написано вот в этом тексте. То есть надо его, может, сделать по длине или действительно в две строчки писать. Тогда надо написать профессиональные, стоматологические. Товары. Зубные щетки, ершики, флоссы, пасты, гели. Да, посмотрим. Бывает так, на самом деле бывает. Вот видите, у меня все равно не влезает. Давайте просто напишем тогда в одну строчку, действительно. Вот так. Потому что при таком размере и формате шрифта, конечно, он должен укладываться. Ну, допустим, да, вот тут какой-то будет вводный текст у нас. У нас есть описание. Дальше у нас есть. Дальше у нас идут э, заголовки разделов. Вот у нас есть раздел «Видео». Вот, да, вот это заголовок «Видео». Здесь написано «Видео». Вот он. Поэтому он так и отображается. Мы это ковырять не будем. Давайте поковыряем продукты. Акции, бренды, это вот название разделов, которые в админке отображаются. Это сами названия ссылк. Есть очень важный момент. Раздела и названия страницы, они совпадают. Бывает нередко такая удивительная проблема на сайте. И мы можем написать только короткие названия. Это так вообще ужасно. Должна быть возможность отдельно называть ссылки именно разделов на сайте. Это очень важный момент, чтобы это влияет на функционал. Вот у нас все пункты... Несмотря на то, что их много, они видны. Мы потом с иконками еще подкрутим или их увеличим немножко, как-то в общем мы поиграем, или сюда какие-то картинки приделаем. Ну, хотя, в принципе, иконками нормально. Но вот какие-то я бы поменял, они, я считаю, недостаточно информативны. Если вы используете картинки в названии разделов сайта, то они должны быть только ваши. То есть здесь должны быть либо ваши врачи. Они, наверное, для отображения врачей очень мелкие. Хотя я бы попробовал, конечно. В любом случае, иконки я бы сделал немножко покрупнее. Вот у меня есть список технических правок. Иконки покрупнее сделать в навигации. Это просто надо будет программисту увеличить размер вот этих полей. Ну а у вас тут будет, соответственно, услуги, врачи, акции, там, гарантии, работы наши контакты, какой-нибудь там типа клуб лечения десен, что-нибудь такое, о клинике и еще какой-нибудь раздел там вопрос-ответ. но ну, условно. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять разделов. Я считаю идеальным. Просто у нас есть меню еще второго уровня. Какой нюанс, потому что данных очень много. Но клиники тоже могут использовать, если есть смысл что-то здесь, допустим, могут быть какие-то основные услуги, ну то есть разделы по смыслу. Вот я бы сюда вынес, если уж так, то второй ну, уровень меню, и вот отсюда, сюда как наиболее частые услуги. Например, лить, да, лечение, удаление, имплантация, протезирование, гигиена, брейкеты, парадонтолог. Да, там лечение каналов. Дети, да, допустим, детская стоматология. Вот это будут названия э, группы услуг или направлений. Э, лучше толкаться при э, генерации, да, вот, выдумывании именно конкретных слов. От потребностей пациентов. То есть то, с чем бы обратился пациент к вам. То есть надо толкаться от проблемы, но э, словами пациента, а не врача. То есть надо искать не э, нозологическое название, данные услуги врачебным языком, а то как это мог бы искать пациент.